А если в Ютубе выложу еще выставку вашу, можно? Хорошо. Спасибо. Мне не цель это не знаете, зачем я выставляю, что заказчик не будет. Мне надо делать вот это, и винт тоже заходил. и на плече яблоко, и там, с той стороны, видно змеи. Если обойти с той стороны, там из камней выполняет яблоко. Искусите. Да. Это да. женский трус. Очень красиво. Ага. Да? Поэтому хочется. Ну да, да, так. да, да. Вот Но там вот это, 17. Конечно, да, да. Это, знаете, что это давным давно в 10 классе я прочитал книгу Апуллея, называется «Золотой село там вдовушка влюбилась в славу. Ну, одно из приключений, это там парень молодой превратился в осла и обратил по Древней Греции в течение двух лет, попадал во всякие приключения. И вот одно из приключений было вот такое. Ну, запало в голову. Вот всегда, он такой, он такой. Нет, это агат. С корочкой прямо вот. Это вот обыграно, вот да. Да, да. Это да, называется да, страшная да. сказка ну, в кавычках. Да, а да, такой, да, такой лесовичок да, на пеньке стоит, да, руку одну да. так держит, а другую так пугает. Не ходите, дети, да, да, да. А. а почему не ходите? Потому что там фалос его от подбородок подпирает. Да, да, да, да, да, да. Да. Да. А здесь называется великий хохолок. Ну по той же самой схеме. Да, У да, него просто хохолок отдельно белого цвета агат поэтому сохранить эротическая серия да, да, да, вот это все примерно вот это, кстати, перекликается там называется танго втроем тоже, ну, как бы один и два мужика а мужики прихорашиваются там турмалинчиком один вот, как цветочек Это с той стороны, если обойти, второй в бабочку якобы превращается ну, то есть выеживаются перед дамой чтобы ее совратить это просто флора, вот это 28. 13 – это э, армянский агон. Так, 18, э, поскольку считаются дети цветы жизни, это цветы любви. То я назвал это, э, есть плоды любви. хотя я назвал цветы любви. Mm -hmm. вот. Вон, там чуть-чуть вот сместимся налево. Я покажу, вот тут несколько вот. Тут уже нет эротики. Э, Но ну, вот вот эта вот вещь, на мой взгляд, самая крутая, это Мария, когда к ней обратился Архангел говорил и говорит, благословен плачева твоего, и в животе уже светится младенец Иисус. Ну, такого гадата больше не бывает. И не будет никогда, представляете? Вот, вот у меня моя мысль-то, вот, когда Агата была там мадова, всякие там тоже представления, а тут да, да. еще и я обобила. Да, чуть-чуть да, да. вот, вот в коронке. Вот. Да, вот в Коронде вот тут да. эта э, обезьяна, которая на левое плечо села, на левую руку села белая бабочка, я назвал мысль о красоте. М -м -м -м. Ну то есть вот не палка, понимаешь, М -м -м. с камнем превратила обезьяну, на мой взгляд, в человека, а? красота это из махового гата вырезал слоника, корку сохранил назвал слоник, любит финики вот шестая это кентавр а 25 пятая кентавреса думаю, что ему в одном то тут просто крабик и так вот немножко волна из яшмы. Это, значит, называется последняя охота. Тут лев умирающий и антилопа. У антилопа сломан рук, я предполагаю, что он внутри льва. Поэтому последняя охота для обоих. Там дальше 19. Это из яшмы я вырезал. <t> Голова <-зева> Это не официальцев, ну, а не Яша, да. Сергей Сергейченко мне подарил этот камушек. Ну, внизу немножко бронзы. да-да-да. Вот по бокам это два толстяка я называл, и нам летать охота. В середине это вот символ вашего города, мне кажется, должна быть святая Екатерина. Ну, девушка с веслом, мой вариант. Да, да. а? Ну да. Да. да. да, слоники. Известная, так сказать, культура советская. Да, да, да. Но да, да. она у меня просто с цветочком, поэтому она да, да, да, да, не да, такая да. формальная. Вот эти две, 17 и 18, это степной волк, называется и русский сфинкс. Ага. Это орел. Они нашлись. Они нашлись в этом самом где-то. В Казахстане вот такие скульптуры из камня. Но я решил их сделать в бронзе. Тут всякие тоже смешные. Это учитель, учитель музыки. Это называется «Два одиночества». У меня просто товарищ в Питере, куда я езжу довольно часто. Вот он с собакой гуляет. И жены уже нет, и собака тоже одна. Вот я назвал «Два одиночества». А это... Нет, не фиотаже, это доли у меня. Дали, так, да, но они, кстати, оказались похожи. Потому да. что вот глаза и прическа да, где, да, да. Они прямо, ну, прямо мне пьесы. тоже это говорят. Но но, усы, усы только не такие. Я да. делал, у меня был э, есть до сих пор да, кубик да, такой да. яшмарф пейзажный. И я из него. На, на этой яшке прямо сразу видно, что пизажа вали. Совершенно вот, то есть вот э, палитра дали. Я думаю, я вырежу прямо а голову, голову дали. И думаю, сначала я вылепил пластелине, а лепил, лепил на полку, то думаю, а ага. что останавливаться надо взять и в буранзе, уже готовы сделать. Ага. так, здесь еще не рассказывал вам, да? Значит, ну, вот это вот, Называется, тут две стихии «Морская» и «Огонь». Я назвал мисс Архангела кабинетный вариант». Ну, потому что, когда-то люди письма вскрывали, ножами такими красивыми. Да, да, да. Вот. Ну, вот, вот это вот, 14, это Николай Чудотворец. Был агат в коричневой корке, я корочку оставил только на Евангелии все остальное убрал, убрал. Да. вот это вот 10 это называется джунгли. тут четыре персонажа горилла, две птицы, цветы и ящерица но все это надо смотреть по кругу когда они да, да, да, видны будут так. это голова Иоанна Крестителя